Максим Горький когда-то сказал, нет силы более могучей, чем знания. Человек, вооруженный знанием, непобедим. Я вам сейчас задам ряд вопросов. Жаль, что не услышаю вашу ответу, но полагаю, вопросы будут больше риторическими. Ответы на них очевидны. Как учат наших детей в школах? Применяют индивидуальный подход? Нет, усредняют. Учителю в гонке за реализацией программы некогда заниматься персонально с каждым. Вашему ребенку когда-нибудь объясняли, как запоминать то, что он запомнить не может? Нет. Чтобы дать эти знания, нужно ими владеть. Учеба в школе пролетает как один день, а полученных знаний едва хватает, чтобы донести их до ЕГЭ. Отсутствие правильной профориентации приводит к тому, что и в вузах порой учатся не потому, что нравится профессия, а потому, что прошли по балам. Ситуация усугубляется еще и тем, что многие профессии перестают быть актуальными еще до получения диплома. Современные технологии, искусственный интеллект и роботизация неизбежно приведут к сокращению рабочих мест. Позволю себе еще ряд риторических вопросов. У вас есть деньги на переобучение, смену места жительства, смену профессии, в конце концов, а время? Время стало ключевым фактором, который заставил нас не сидеть в ожидании государственных программ по переобучению и выплате пособий, а засучив рукава, приступить к созданию платформы, способной решить поставленную жизнью задачу. Согласитесь, в нашей да и других странах живет много замечательных людей, профессионалов в разных областях. Людей, которые являются реальными экспертами. Правда, до нас к ним еще никто не обращался, а мы это сделали и создали сообщество Easy Business Community. Сообщество – это ключевое слово. Заметьте, мы не пошли по пути создания компании с некими предложениями. Мы создали сообщество, в котором каждый делает то, что может во имя реализации единой цели. Цель – создать лояльную и комфортную среду, где каждый смог бы стать лучшей версией себя. Поясню, как это работает. Помните, я начала со школьников. Так вот, школьнику тяжело учиться. Причин может быть много – соматические заболевания, гиперактивность, различные симптомы и синдромы или банальное непонимание особенностей конкретного ребенка. Мы что-то рассказываем ребенку, а он не понимает. Так может быть он визуал и ему нужно создать образы? Понимаете, к чему я? Как синхронизировать работу различных центров его замечательного, но такого индивидуального мозга? На помощь пришли специалисты, которые предложили онлайн-курс по ментальной арифметике. Вы можете заниматься со своим ребенком по часу 2-3 раза в неделю, сидя дома под руководством эксперта. Ментальная арифметика синхронизирует работу правого и левого полушария. Как результат, у ребенка улучшается память, он начинает лучше учиться, у него снижается уровень стресса, он становится более спокойным, но энергичным. Вам удается следить за моей мыслью? Понимаете, о чем я? Теперь давайте о взрослых. Мы приходим во взрослую жизнь из детства, не всегда быстро переключаясь от игры к реалиям. Ответственность, необходимость зарабатывать и обеспечивать семью, необходимость управлять своими финансами, встраиваться в новые коллективы. Жизнь ставит перед нами много задач. Не всегда рядом с нами оказываются люди, способные помочь не наделать ошибки, достойно выйти из любой ситуации. Многие из нас задумывались над этими вопросами, обращаясь к тем или иным специалистам. Когда мы начали создавать сообщество, мы попросили этих специалистов поделиться своими знаниями с теми, кто стал партнером сообщества. Так постепенно на нашей площадке стали появляться курсы по криптоэкономике, финансовой грамотности, психологии, личной эффективности, феноменальной памяти, лингвистике, здоровому образу жизни. Число курсов и спикеров стало расти по мере роста числа партнеров сообщества. Мы не ограничиваем темы и курсы. Наоборот, мы приглашаем каждого открыто делиться на нашей площадке своей экспертностью. Самый важный критерий развития сообщества – делать то, что нужно людям. Я хочу немного подробнее рассказать вам об образовательной площадке сообщества. Это отдельный сайт, на котором вы можете увидеть курсы, вебинары, спикеров на главной странице – размещается расписание вебинаров. Как видите, их уже довольно много. Сегодня занятия на нашей площадке проходят на восьми языках. Чем интересен этот контент для нашей аудитории? Смотрите, у нас много спикеров, некоторые из которых работают в одних и тех же областях. Но это разные люди, с разной харизмой, взглядами, подачей информации. Это же здорово, когда есть выбор. Каждый из наших партнеров может обучаться у того спикера, который ему ближе. Образовательная площадка начала заполняться с октября 2017 года. За это время накопилось много материалов. Все наши вебинары идут в прямой трансляции, но информация архивируется. Каждый партнер, независимо от времени регистрации в сообществе, получает доступ ко всему контенту. Партнеры сообщества получают неограниченный пожизненный доступ к образовательной площадке, сделав единственный клубный взнос. У нас оплачиваются не курсы, а доступ. А это значит, что при изменении предпочтений, при появлении новых спикеров, курсов, вебинаров, человек может обучаться без необходимости повторной оплаты. Многие спикеры создают свои чаты, телеграм-каналы, что позволяет партнерам иметь живой контакт с экспертами и повышает эффективность от занятий. Чем интересна наша площадка для спикеров? Думаю, слушая о выгодах для партнеров, вы внутренне готовы были задать этот вопрос. Любой профессионал сталкивается с проблемой рекламы своих услуг. Это дорогое удовольствие. Эффективная реклама стоит не менее 1 миллиона рублей в год. Рекламные агентства размещают вашу рекламу, но не несут ответственности за результат. Чтобы стать спикером на нашей площадке, вы оплачиваете один лишь раз стоимость веб-доступа, а это всего 889 долларов. Ваша задача подготовить контент для онлайн-вещания и заполнить заявку по инструкции, размещенной в вашем профиле. Сотрудники технического отдела готовят интервью с вами с трансляцией на нашем YouTube-канале. Информация на канале открытая. Ее увидят не только партнеры сообщества, но и все пользователи YouTube, которые ищут вашу тему по хэштегам. Мы рекомендуем проведение некоторого числа открытых безоплатных вебинаров в формате расширенных мастер-классов. Эти вебинары сохраняются в архиве, пополняя наш золотой фонд. Люди должны познакомиться с вами, получить какую-то полезность и захотеть обучаться у вас дальше. Проведение безоплатных вебинаров – это рекомендованный, но не обязательный формат. Мы считаем его целесообразным, так как с одной стороны, это возможность убедиться в вашей экспертности. С другой, наши партнеры, познакомившись с вами, будут сами промотировать вас среди своих действующих и потенциальных партнеров. Таким образом, часть своих знаний вы меняете на их лояльность и продвижение. Вин-вин. Все выигрывают. Думаю, вам будет интересно узнать, как спикеры могут зарабатывать на нашей площадке. Я вас познакомила с тем, как выглядит сейчас наша вебинарная страница. Но это промежуточная версия. Эту часть нашего сайта... Ждет серьезный апгрейд, связанный с открытием собственной конференц-комнаты, подключенной к маркетплейсу. Сегодня мы пользуемся вебинарной комнатой Zoom с трансляцией через YouTube. Это оказалось не очень удобным, потому что нам приходится подключать к конференции людей с разным уровнем отношения к гаджетам. Как установить приложение, как пройти регистрацию. Есть те, кого это пугает, и мы должны с этим считаться. Трансляция в YouTube тоже имеет ряд неудобств, связанных с открытостью этого контента. Она ведь предстоит транслировать не только открытые, но и закрытые вебинары. Все эти вопросы заставили приступить к разработке собственной конференц-комнаты, запуск которой планируется через два месяца. Она находится на стадии промежуточного тестирования. Мы создали очень удобный ресурс, который позволит заходить в конференц-комнату по ссылке без каких-либо скачиваний и регистраций. Комната не будет связана с открытыми каналами, что важно при проведении закрытых вебинаров и персональных онлайн-консультаций. При этом комната может позволить одновременно проводить большое число конференций с неограниченной вместимостью. Кроме того, наша конференц-комната будет связана с торговой площадкой, так как наш образовательный контент содержит не только безоплатную, но и платную части. Платный контент может состоять из закрытых вебинаров, потоковых курсов, персональных консультаций, офлайн мероприятий Оплата будет осуществляться по смарт-контрактам. Как это выглядит? Одновременно с конференц-комнатой запускается сайт-каталог с информацией о спикерах и расписанием их мероприятий. Например, вы хотите получить консультацию. Заходите в расписание, составленное спикером, выбираете удобное для себя и свободное в графике время. В момент выбора с вашего счета списывается сумма, равная стоимости консультации. В определенное время вы получаете ссылку от эксперта, заходите на консультацию, подтверждаете ее. По завершении консультации средства перечисляются на счет эксперта. Если консультация не состоялась, средства возвращаются на ваш счет. Это очень удобно и надежно. Эксперты могут приглашать в качестве спикеров своих коллег. Ведь мы часто рекомендуем тех, кого знаем, своим родным и знакомым. При оплате консультаций приглашенных вами специалистов вы будете получать до 20% их стоимости. Таким образом, ваш доход не будет зависеть только от вашей персональной активности. Это очень конспективная информация об образовательной площадке нашего сообщества. У нас уже есть курсы, которые позволяют людям освоить новые актуальные специальности, зарабатывая деньги, не выходя из дома. Курсам прилагаются цифровые продукты, использование которых становится профессией будущего. То есть мы предлагаем нашим слушателям прикладные знания, обеспеченные механизмами их реализации. Наша цель – неограниченное число рабочих мест и безграничное пространство вариантов. Появятся ли на нашей площадке образовательные программы с выдачей сертификатов и дипломов? Теперь зависит только от вас. Технически мы готовы. Теперь нам предстоит просто наполнять нашу площадку людьми, продуктами, товарами, услугами и идеями. Приглашаем вас принять участие в этом полезном и созидательном процессе. Реализовать идеи, меняющие мир к лучшему.